The Watcher. I have been charged with observing your world since before humanity reigned as the dominant species. I have watched your greatest explorers become your greatest heroes. I have watched you turn accident into triumph. I have watched selfless acts three, three, two, define a lifetime. I've seen the flash of genius Define the future I have watched legends born And return most needed I have watched adversity turn into purpose over and over again I have watched all of this and so much more Because that is the task bequeathed to me by the universe. But I can stand by and watch no more. I have watched you, Victor Von Doom. I know what you are planning, and it cannot be allowed. Humanity is at an important crossroads. The future of your species is at stake. So today... I have broken my Watcher's vow to never interfere with the course of humanity. I am here to stop you. I have so little respect for those who do not know their place. You do not know the power you abuse. And you do not seem to know how to be silent. The power of the cube is mine to control. You were a fool to come here. You have no one to blame but yourself. Please. No human can hold such power. You're wrong! One can. You have my feet. On. Всем привет! Мы сегодня попробуем поиграть в одну интересную для меня, по крайней мере, игру под названием Marvel Heroes 2016. Если я не ошибаюсь, то она MMORPG. И... Угу. Да, двигаться здесь мышкой надо. Не очень мое любимое занятие, но что не сделаешь ради интересной игры я не очень понимаю как как здесь играть uh. Но давайте давайте разбираться вместе, как говорится. А-а-а, так, если я буду закликивать по ним сам, э то получается. Лаки, питомец, сундук, мистический кошмар. Э uh -huh. а, -а, а, у меня, наверное, нет уровня. Ну давайте дальше. Давайте. Ам. Ого. Ам. Ам. Жалко у нас все на английском. Вот что. Ам. Так, а это я не могу собрать? Кажется, не могу. А, давайте подниматься, что ли. А, ну, я, кажется, понял, как работает механика игры. Давайте продолжать тогда проходить дальше. Ох, нестабильный Страж. Довольно интересно. А вот выносится дверь очень даже неплохо. Я думаю, у Кэпа в фильмах не было такой способности выносить двери просто с... Даже не знаю, какой силой. Ого, я тут могу. А тут, если честно, немало героев. Да? И за каждого я могу играть? О-о-о-о Ух ты Вот, Железный Человек Um, кажется, что-то мне подсказывает, что нам пытаются Спасибо, пересказать Кажется, нам пытаются пересказать Пересказать сюжет Эры Альтрона Я задумался Просто Потому что Ох ты А я могу? А, да Вау Довольно неплохо, неплохо выглядит игра, если учесть, что она фри-то-плей. Ссылку я, пожалуй, оставлю в описании. Знаете, мне не нравится громкость игры, да. Средние... Вот, да, кстати, на максимальной графике это я. Я могу попробовать играть на геймпаде но у меня не эксбоксовый геймпад поэтому я не буду пока что играть а... давай не знаю уменьшу что ли вообще все чтобы не так громко было потому что как-то вот да и пожалуйста субтитры мне выключить звук при потере фокуса входа а ну да вот кажется вот так получше игра звучит а, кажется, нажал. Да. так получается ее способность на а как говорится тут перезаряжается в отличие от Кэпа. Uh -huh. Мне нужен Халк. Ух ты. Теперь я буду играть за Халка. Вау. Oh, wow. Давайте we попробуем. Вау. To uh, если мне сейчас прям понравится играть за в, в эту игру. Извиняюсь ага uh -huh. если мне понравится играть в эту игру то может быть я даже ее пожалуй пару серий сделаю может может быть будет выходить в небольших склеечках Tasha. что ли а звук мне еще был убавить если честно То есть звук как-то ну очень громкий я может быть вырежу как я его уменьшаю но пока не будет пока думаю что не буду. А, капитан америка нужен капитан америка нужен Ам, okay. Давай. Давай. Вот. Вот и заставочка. Ну, правда, маленькая заставочка, но все же и была. Реборит О, Альтрон. Честно говоря, да, не могу заменить А здоровье-то я теряю О, фу. Что-то мне подсказывает, что я что-то неправильно делаю. Да, я... Я, кажется, сейчас умру. Побегать, повосстановить что-ли, я не знаю. Ага. Ага. как-то немного немного странно а, -а, -а тут еще о, -о, о да сложно очень сложно в этом плане давайте-ка мы попробуем вылечиться. Э, я не знаю. Или это сетевой кто-то, что мне помогают, или... Или это уже игра мне делает наставление, что... Помогите, ему мне. Ох, ох, сложно. Потому что... Это не совсем... Та игра, в которую я умею играть. Хочу играть, наверное. Это та игра, но. Ох. Ох, хард. Ох, хард. Ох, хард. Хард. Как-то тяжело дается. Как-то очень тяжело дается. А, -а, а давай же капитан Америка я знаю что ты можешь ты ты ты можешь я знаю! Я знаю, ты можешь а? Ох. Очень, очень сложно. Очень сложно. Это очень сложно. Фух. Что мне улучшить? Нет, так, никаких счетов никаких бросаний. Я улучшаю обычные кулаки. Обычные квуки. Да. Потому что, ну. Омега система и так далее. Ва! Ух ты! Да, тут долго разбираться в этой игре. Но мне опять игра говорит, что у меня еще одно очко доступно навыков. Угу. Пожалуй, подтвердим тогда до конца. конца, вот, вот, Квинджет прибыл. Кого-то фастого. О, я смогу выбрать, кого хочу, да? Так, Алая Ведьма, Блэйд, Веном, Вижен, Воитель, Гамбит, Джиггернаут, Девочка-Белочка, вот этих я уже не знаю. Джин Грей, Доктор Дом. Доктор Дум, он же злодей. Сейчас вот именно, на данный момент. Стрэндж, пол Человек Железный. Железный кулак я уже тоже не знаю. Женщина Халк я просто знаю как, но не целиком. Звездный Лорд, это ну, понятно кто, но он не из фильма. Зимний Солдат тоже знаю. Ну, Гоблин понятно. Х-23, без понятия. Кабель так немного знаком. Капитан Марвел, если не ошибаюсь, вообще-то должен быть мужчина. Каратель, я немного знаю. Кити, Лунный Рыцарь, не знаю. Люк Кейдж? Странно. Не знаю, кто ты. Магик, не знаю кто. Мистер Фантастик. Магнета. Почему Магнета белый здесь? Нова. Не знаю, кто такой Новый. Призрачный гонщик. Я, наверное буду за него играть. А, ночной змей, ракета, Псайлок. Серебряный сёрфер, сами голова. Соколиный глаз? Фиолетовый соколиный глаз! ё -моё. Существо? Ну-ну. А, человек лед? Не знаю такого. Шельму не знаю. Эму Фрост, не знаю. О, Альтрон. Электро. А напарники. о Агент 13. Ага. Фалкон. Но это ну не фалкон. Нет. Это ястреб. Из цивилвора. Гражданской войны, да. Вау. Агент Уэном. Ангел. Арахна. Это Эйбил. Камора. Грут? Грут ты в героях-напарниках? Вот ты, да. Гвен Паук. Домино. Дракс. Не знаю, кто такой, честно, вот совсем. Женщина Халк была в героях. Женщина Паук. Клея. Магик. Малыш Дэдпул. Малыш Дэдпул. Огненная Звезда. Резня. Оса вот аса знаю уже немного. Ртуть в героях напарниках, вы только пред представьте. Как так? О, вот он, сокол. С Сэм Уилсон. Так это же сокол какой. Бы. Нет? Ну ладно. Хэвок. Вот другой человек-паук. Приступен. А как я могу открыть? Ага. Ага. Ладно, ясно. Но тогда где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Да, вот он. Будем за призрачного гонщика. Асское а пламя, дух мщения. Мне прям нравится. О, -о, -о вообще клево. Ну, получается, готов? Давай. Мы прибыли в тюрьму рафт. Да. А, Л ah, задание. Тап карта, ну такая себе карта, если честно. Ох, oh, как мне нравится за него играть там, прям топовый персонаж. Ух ты! Oh. Мгм. Mm -hmm. <coughs> Мне выпал инвентарь, да? Простая цепь. Хм, mm. прикольно. Quick gear. Ah, vou, vou bem. Oh. Ahm. Uh. Um. Oh, vou. Oh. Даже биография есть. Ого! Клёво. Я, наверное, читать вам не буду, зачитывать ее. Кто захочет, лучше посмотрите фильм. Даже две части, как бы, хорошие фильмы. Потому что их делали, естественно, Марвел. А у Марвел плохих фильмов последнее время нету кто бы что ни говорил мне не нравится лишь то что как-то интерфейс побольше бы. А, большой чат большой может принять вот вот это кажется и идеально А хотя знаете нет Ладно. А, нет. Во, вообще вот. Вот сейчас, по-моему, он больше стал, и это нормально. Давай. А, прикольно, что призрачный гонщик разбирается в технике. Да не за что. А, Призрачный гонщик а, Ши... Гидра, Лис. Что? Брайан Паганер. Что? Какая Гидра? А, ладно, пофиг. Не пойму, про что он. Агент щита. Ши... А, вот как. Вс ⁇ Но нет, я не хочу его использовать. Ой, это я зря сделал, да? Ах, почему я не могу... А, доступен авто... Ммм, духомщине. Типа, как в фильме. А, вы предлагаете... Да, вы предлагаете мне посмотреть его, да? Спутник. Сделать активным? Получается. Да, well done. На что? Handle на минус? Вот это? Oh, yeah, right? ah. Нет. Uh, давайте вы мне настройку клавиш, пожалуйста, поменяете вместо минус. Где он? Какой он... Какая клавиша-то? Так, uh... Киберпысус. А, ah, вот призвать героя на па Буква К. О, реально, смотрите, -ка. Карл, ты точно не забыл, где вы припарковали Квинджет? кого-то на русском делают, кого-то нет. А что же вы, собственно, стоите, ребят? А, так, а, как же, как же, как же, как же, как же, на ну, что там было прокачка? Сп нет, не С. Забыл уже, L, по-моему. Нет, L задание. Ай-инвентарь, между прочим. Прокачка. Пустить напарника, призвать. ЛКМ, посмотреть. Ага. Ага. Абсолютный путь. Абсолютный. Абсолютный. Пособности. П. Точно. П. Вот дух смещение хочу себе и. Садись, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. А. А. Ну да. Здесь ничего закрытого я понял не существует, а? Мы пытаемся куртка. Да. А она лучше моей Со Совсем кости не прикрывает. А, ну да, у меня же как бы совсем нет. Символики команды. Ну я пока что, да, мне пока нравится. Мессенный гончик такой... Такой, знаешь, прикольный. Да, мне нравится. А, можно у вас уточнить, куда мне, как мне, что мне... Наверное, вот сюда-то я... Ух ты, да. Я могу выносить двери. О, так это на мотоцикле получается рывок. А, -а, -а, а я не замечал. А -а -а. Давай, давай, давай. Я, э -э, пропустил, да, что-то. Так, э -э, на Давай, давай, давай. давай. Электропитание, все дела. Живой лазер. Я не вернусь в эту камеру. Ух ты. Босс. Ну, с напарником полегче. да, с лазером, реально, ой, с напарником, реально полегче. Work, а куда? Down, куда это? No so Кто? А, -а, а Погодите. Живой лазер. А что дает? Угу. Пикилочный Ага. Цена продажи 35 кри. Да, нет, я... Применяем, да. Все, это будет мой. Давайте, давайте. А, по а. нет, странно. Мне намекают, типа у меня готово все, но нет, у меня ничего нет. Ого. Да. Деньги, смотрите как. Я подобрал денежки. А, ясно. Давайте продолжать. Ух ты. Shift. Что значит shift? А uh, халдла shift, а так Типа, захват цели, как бы? Вот это, что ли? Давай, давай, давай, давай! Так. Ага. Ага. Ну, я, я не знаю английский. Честно. Не буду притворяться, что я его знаю. Я пытаться переводить я не буду, потому что... Слишком быстро говорится, и я тупо не успеваю. Ого! Зеленый гоблин? И ты здесь? О, смотри! Это время играть! Время играть! BOG is aware! Ага, ага, ага. А. Вот так. О-о-о! Ник Фьюри. Вау, Ник Фьюри, и ты здесь. Ой, какой ты не очень. Вот он, уровень 3. О! А как это я сделал? А как это это? так? Да, прошло. Я отдал приказ Марии Хилл руководить операцией с Башней Мстителей. Я рассчитываю на твою помощь. Подойди к ней, когда прибудешь на место. Моя личная пилочета доставит тебя к Башне Мстителей. Что-то мне подсказывает, если Башня Мстителей, то мне надо выбрать более такого. Из... Из их вселенной, скажем так. Давайте смотреть, тогда кого может... Может... Вижена эм... взять. Хотя... Вот, Джигернал, ты из какой вселенной? Скорее всего, людей X. Mm. Может. Хотя нет. Тора, я не хочу. Человек паук здесь такой не очень. Черная пантера. Да. Во, да, точно. Ага. Прежде чем... Как? Что? Еще раз. Проследуйте в публичные зоны или что? Ааа! Вс ⁇ да, давай отправляемся к ваших мстителей. Ух ты! А, это видимо, да, потом. What does Doctor gain from their freedom? And with this we end our transaction. This is it? This technology exploits a flaw in Tony me security system. Well then, Hail Hydra. Be gone. <laughs> Джекерна, кажется, из вселенной Паука. Mm. Вот. Вот я вот это пони... Вот это я понимаю вот да вот здесь кажется я смогу поменять персонажа И... <смех> <смех> прикольно не а, x-factor офигеть да тут прям прям много вас ха <смех> ха доктор сменок ты доктор сменок знаете тогда на этом я пожалуй закончу серию может быть еще поиграю в эту игру, может даже запишу еще серию, поэтому всем пока, ставим лайки, не забывай подписываться на канал.